Никольская улица расположена в самом центре Москвы. Она берет свое начало на Красной площади и заканчивается на Лубянской площади. Это самая популярная пешеходная зона города. Никольская – одна из старейших улиц Москвы, существовавшая еще в домонгольский период. На своем веку она видела многое. Крестные ходы во время эпидемий и торжественные шествия в честь первых Викторий Петра I, коронации императоров и отряды революционных солдат, штурмующих Кремль. Никольская улица, по одной из версий, получила свое название в честь монастыря Николы Старого, который основал Борис Годунов. Другая версия – название улицы произошло от Никольских ворот Кремля, откуда раньше она начиналась. На протяжении истории ее название менялось. С 2013 года улица Никольская стала пешеходной. Территорию улицы облагородили. Была проведена реконструкция фасадов. Дорога вымощена плиткой. Большинство строений расположенных на этой улице, признаны памятниками культуры местного, регионального или федерального значения.